Здоровая! Ну как ты спешу поделиться с тобой новыми сливами касаемо грядущего обновления на барвих рп собрал для тебя кое-какую информацию от разработчиков а также нам показали несколько новых крайне интересных скриншотов обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвих рп который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике все условия ты видишь на своем экране ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи буквально час назад разработчики Барви Херпе в своих официальных каналах телеграм и вконтакте выложили вот такой вот пост на котором мы с тобой видим что нас с тобой ожидает в будущем обновление как минимум один новый эксклюзивный автомобиль с эксклюзивным винилом а также еще один новый эксклюзивный скин если ты еще не догадался то это скин рэпера кизару я думаю фанаты данного рэпера прекрасно знают что он довольно часто хайпит особенно с моргенштерном на ютубе и вполне возможно что нас ожидает с тобой также и новый скин Моргена на Барвихе РП. Ну а что это за автомобиль, я думаю ты и сам же прекрасно догадался. Да-да, это Toyota Супра вот в таком вот крутом новом эксклюзивном виниле. И самое интересное то, что в последнее время на Барвихе разработчики приняли такую тенденцию добавлять новый скин, новый автомобиль в эксклюзивном виниле, конкретно в качестве награды на различные батл пассы. И вполне возможно, что это как раз таки та самая Toyota Supra и тот самый скин, который мы будем получать в качестве главных наград нового сезона батл пасса что-то мне подсказывает что ждет нас с тобой это обновление как раз таки на весенние каникулы которые у нас с тобой начнутся в конце марта месяца соответственно ждать осталось недолго завтра у нас с тобой уже 8 марта и я был честно говоря совершенно уверен в том что разработчики к этому празднику решили удивить нас с тобой еще и новыми скинами причем какими-нибудь женскими скинами только представь дико нашумевший и популярный за последнее время проект под названием Atomic Hurt добрался и до Барби Хирпе. Те самые близняшки, о которых сейчас пестрит весь YouTube, и не только. Говорить о том, насколько это хайповая тема в последнее время на ютубе, да и не только, я даже не вижу смысла. Я думаю, ты сам прекрасно все без меня знаешь. Сейчас я лишь предлагаю тебе посмотреть на качество детализации этих скинов, которые нам показали разработчики в этих сливах. Опять же, как утверждают сами разработчики, пока что не планируют добавлять данные скины для общего пользования, каждый абсолютно желающий игрок пока что не сможет их никак получить, и конкретно в данный момент эти скины было решено добавить, внедрить в игру именно для ютуберов проекта. Опять же пока нет к сожалению информации конкретно для каких ютуберов, ютуберов только платная основа или совершенно для всех ютуберов, которые только есть на проекте. Будут ли эти как-то скины выдавать лично каждому или их можно будет одевать через какую-нибудь новую определенную команду в ютуберской админке. Ну а что касается даты выхода обновления, как я тебе уже и сказал, лично я сначала думал, что все это дело выйдет именно на 8 марта, так как увидел новые женские скины. Но задав данный вопрос руководству, я получил ответ, что 8 марта обновы точно не будет. Даты, естественно, никакой не называют, но мне что-то подсказывает, что готовят разработчики большую обнову именно на весенние каникулы, которые у нас начнутся в конце марта и будут идти уже в начале апреля. А там недалеко и до 3 дня дня рождения проекта Барвиха РП, если не ошибаюсь, это конкретно 17 апреля 2023 года, когда Барвихи исполнится ровно 3 года. Вполне возможно, что разрабы готовят для нас с тобой какую-то реально глобальную обнову именно к своему дню рождения, так как это происходило в принципе каждый год. Сейчас есть только такая информация, то что разработчики ведут упорную работу именно над оптимизацией всей Барвихи РП, над оптимизацией серверов, пытаются максимально исправить все ошибки добавить уже наконец таки все то о чем так долго и давно просили игроки включая обновление тех же фракций добавление новых квестов как я тебе уже и сказал скорее всего нас ожидает новый battle pass с новыми призами которые наверняка нам сегодня уже и слили в общем нам с тобой как и всегда в принципе остается только дождаться этого момента ну и надеяться на самое лучшее ну а все свои мысли по этому поводу ты можешь написать в комментарии ну а на этом у меня пока что для тебя все пока Субтитры а